Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы уже сделали работы. Мы делали утепление крыши. Камеру переворачиваем. Вот такая вот кровля. Это на самом деле такой полумансардная получердачная крыша. Это вот это вот перекрытие. Оно скатное, но там сверху есть пространство, как чердачный. Хочу показать вам один момент. Вы постоянно спрашиваете у меня про уплотнитель. Зачем мы его делаем везде? То есть, хотя можно было просто подложить, где вот у нас идет Вот здесь вот видно, видите, саморез, да, прикручивает, прикручивается к обрешетке И, соответственно, в этом месте паразитационная пленка дыряется. Вот уплотнитель выполняет роль герметичностью То есть, когда мы прокрутили саморезом через уплотнитель, он его обжимает Вот это место у нас герметично, туда уже пара пойдет Второй момент, почему мы его делаем, потому что вот этот уплотнитель, он перекрывает скобы. То есть у нас скобы тоже могут быть побольше, поменьше. Вернее, скобы могут делать побольше и поменьше отверстия. Соответственно, вот этот уплотнитель это все перекрывает. И есть еще вот такой вот момент, когда приходят отделочники или приходят электрики, они могут прикручивать вот эти вот клеймера, которые держат ГАФРУ, к пароизоляционной пленке. Вот здесь вот, видите... Вот этот уплотнитель, он выполняет такую роль от дурака. Если бы этого уплотнителя не было, не факт, что они все вот эти вот клемера прикручивали бы к доске. Да? В некоторых местах они могли бы ее прикручивать и к пароизоляционной пленке. То есть такое часто я видел. Соответственно, в некоторых местах, вот даже вот в этой комнате, да, мы видим, что вот электрики прикручивают вот эту вот. Гофру к уплотнителю. Таким образом у нас получается пароизоляционная пленка полностью герметичная. Все у нас приклеено. Ну, тут уже штукатурка заведена. Точно я не знаю, каким образом они делали. Может быть, сетку делали на пароизоляцию. Но здесь вот у нас место герметичное. Все стыки у нас пароизоляционной пленки тоже проклеены. Ленты дельты мультибанд. Уже туда тоже парни будут попадать. И скоба, вот эти вот клеймера. Не знаю, как их правильно нажать, который который, в которую вставляется, в которую вставляется гафра, вот, они прикручены частично к уплотнителю. Сейчас здесь недавно сделали стяжку, вот, залили, там вот стоят обогреватели, вот, штукатурили стены. Наша паразитационная пленка прекрасно это все выдержала, никаких проблем с кровлей нет. Также заказчик, ну просил, чтобы я его не снимал, сказал, что на крыше не было никаких сосулек, то есть утеплили крышу, мы хорошо. Здесь минераловатное утеплитель, урсатая раскатная кровля толщиной 25 миллиметров, 250 миллиметров, и паразитационная пленка Delta Reflex, которая герметично везде проклеивается. Так вот у нас результат получился клиент, утеплением доволен. И наша система, которую мы постоянно делаем, выдержала такое критический условия для зимой, Заливается стяжка и делается влажная работа, типа вот этой вот стукатурки. Такой вот небольшой ролик. Хотел показать, как прозимовала наша крыша. Некоторые нюансы вам рассказал. Если есть какие-то вопросы, пишите. А так самое главное, берегите себя и всем мира. Добра и мира. Все, пока.